Вот это первый и последний раз я крашу в мастерской. Потому что, ну, капец. Все. Даже стекла. Ха. Мужики, всем здорово. Забрал, короче, диски. Ну, они грязненькие. Два с покрышками. Два... Уже разутые. Сейчас я их помою. Вот. Ну, покрышки сниму, сейчас. 3000 рублей. В придачу к дискам коробка четырехступка. ступка вот, Говорит, не знаю, что с ней. Я говорю, мне не важно. В придачу коробки. кулиса с Deo Nexii плана если карабас будет где-то далеко стоять на рычаг делается крепление и весь механизм уже готовый в придачу кулисе девятошная проверенная вентилятор думаю поставить на вытяжку возможно сделаю рукав для сварки и чтобы он его сосал. Короче, удачно съездил за дисками. В общем, зачистил диски. Вот. Ну, здесь понаружи кое-как. А внутри прям получилось замечательно. Вот. Сейчас печку разжег. Температуру нагоню до двадцаточки. 12 что на улице что помещений ну одной влажность упадет вот положу диски прямо на э, решетку они прогреются хорошо а потом буду красить и краска будет высыхать моментально взял вот такой вот цвет он так и называется алюминий но это не э, автоэмаль а обычная эмаль декоративная ну так сказать, освежить мне не принципиально, сохнет за 2 часа, вот. полное время высыхания 2 часа, ну а если диски будут теплые, то у нас высохнет минут за 30, вот как-то так. Ну вот и все мужики, три слоя готово, как новенькие, Прикольно. Не цвет такой. Как раз как они были. Алюминий. Ну, в мастерской покрасилось все. Но окна, конечно, не выдержал, открыл. Температура была тут. Капец. Плюс. Плюс вот эта пляка. Вот шуруповерты вот они. Покрашенные. Блестят. Телефон покрасился. Это я, кстати, сейчас шайбы эти. Синей краской покрасил. Трулетка покрашена. Короче, все, что в мастерской, все покрасилось. Ну вот, оно все блестит. От краски вот она. Вот это вот. Лягла красочка. Хорошо так лягла. Стол. Ну, понятное дело, на нем и красил. На трубе, на квадратной. ставил и красил. это шайбы он покрасил. Будут, ну, кисточкой. Лупанул. Будут синего цвета. Они и были синего цвета, только такого светлого. А это под цвет трактора осталось чуть-чуть. Пускай будут, почему бы и нет. Синие пятаги в цвет. Офигенски. Офигенски. Как новенькие.